Здравствуйте, друзья! Мы начинаем проводить стримы на канале Twitch и хотим вас всех пригласить на этот канал для просмотра наших стримов. Для того, чтобы смотреть наши стримы на канале Twitch, вам нужно прийти по этой ссылке, которую вы здесь видите. Гиперссылка будет размещена под видео. Вы сможете ее нажать и сразу перейти на наш канал Twitch. После того, как вы зашли на наш канал, вам нужно зарегистрироваться, нажимаете кнопку зарегистрироваться, вводите свое имя пользователя, можно какое-нибудь вымышленное имя, можно свое, лучше свое, конечно, пароль, подтверждаете пароль, также вводите день, месяц и год своего рождения и обязательно электронную почту. После этого вы можете зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрировались, вам нужно включить уведомления для того, чтобы получать уведомления о том, когда будут проходить наши стримы, а они будут проходить довольно регулярно, а также включить уведомления вот здесь, нажав эту вот кнопку. В общем-то и все. Это все. Ждем вас на нашем канале в Twitch, на наших стримах. Всего доброго, до встречи.